Несите туда. Сюда, что ли? Куда вы несете? Несите туда. Где художник? Он задерживается. Лон Чукаеч слушает. Да. Директор Чукаев слушает. Да. Отчет рассмотрели. А. Ну как, все в порядке? Оторвались от жизни. занимаетесь щепукой. Очко втирательства. Пустову порожне! Понятно. Понятно. Перестроимся на лету. Сюда, что ли? Опять сюда. Неси туда. Отчеты завалили. Все правильно, Полон Чугаевич. Масштаб, не масштаб, масштаб, э, не масштаб, а нужен масштаб. А где его взять? А на что у нас смекалка научная? <связь> <связь> <связь> Нужно брать крупные проблемы. Масштаб, не масштаб? Масштаб, не масштаб, масштаб. <Слыш> В двадцатый век нужно поражать... ...воображение. Масштаб. Конечно, масштаб. Чукавич? Вот это масштаб. Апол. Апол... Аполлон Чукавич. Ах, вы читаете? Вот. Вот. <свистит> <свистит> Аполлон Чукавич. Скажите о ките. Какая кита? Вот вот. Где? Вот это вот. Да, да. А? Масштаб, но не наш профиль. Да, но зато какой фас! Вот смотрите. Легко может поместиться средней величины лодка. А? С грибцами. Да, это масштаб. Да, масштаб? Не, но если нам за это... Победителей не судят. А? Готовь материал. Действуй! Только. Аполлон Чикавич? Добрый день! Жанна Терентьевна, а какую вы штатную единицу занимаете? А? Ну, вы же знаете, скромную, конечно. Я-то знаю. Находкина Приходкина. Младший научный сотрудник. Так, так. А научная тема где? Ну, вы же знаете, я завершаю многолетнее исследование. Многолетнее. Цветовой спектр фазанева хвоста как фактор. А вам не кажется, что вы засиделись на этом хвосте, пернатая? А где полет? То есть как полет? Mm -hmm. Полет мысли я имел в виду. Жанна Терентьевна. Да, но в наших рамках. Вот именно в ваших рамках. <с Садитесь. <с Здравствуйте, Аполлон Чикаевич. Старший экскурсовод музея. Да. Так. А зачем нам, собственно, экскурсовод? Тем более старший. Как же? Как же, Аполлон Чикаевич? Я же недавно раздобыл партию мелких млекопитающих. Ну, ответьте. Опять мелких. Uh -huh, uh -huh. А маршап где? у вас дела, маэстро, с оформлением? Только что закончил иллюстрацию к третьей странице вашей диссертации. Монументальное полотно. Внесите. Сейчас. Тащите! Прошу внимания. Пауна нашего края в один из доисторических периодов. С натурой? Да нет, по памяти. Хорошо. Прекрасно. Но лучше убрать. Конечно, убрать! Ну-ка, давай, Шт, давай, давай, ну, давай, ну. Шт. К сожалению, товарищи, не масштабно. Садись, будет тебе тема. И. И так все ясно. Ваша деятельность в обверенном мне учреждении не на уровне. Занимаетесь чепухой, правильно? Понятно. Оторвались от жизни. А где слава нашего многоотраслевого? гитра, зверя, мясо птица, рыба? Где масштаб? Да, вот именно, где. Что где? Масштаб. А какой масштаб-то? Не знаете. Где-то я слышал, что жирность китового молока достигает 50%. А живой вес он сто, не меньше. Сто тон реализма. Да, но где он будет жить? И о кормах надо позаботиться. О кормах заботиться не надо. Как не надо? Что является основой всего живого? Скелет. И вот в этом направлении и будет устремлена наша научная мысль. Начнем серьезный разговор. Гириат Назлеевич, прошу вас по практическим вопросам. Действуйте. Ой. Предлагаются научные командировки, научные центры. Один поедет. В Ленинград. Я, Я поеду в Ленинград. Очень хорошо. Это, товарищи, творческий подход, так сказать. Продолжайте. Вторая командировка во Владивосток. Я, Я готов. Одобряю. Одобряю, продолжайте. В Одессе будет главное направление. Я. Голыми руками кита не возьмешь. Видимо, в Одессу придется ехать мне. Вот проект приказа, Павловичка, Будем считать, что вопрос решен. Надо брать быка... Быка тоже будем брать? Э, э, то есть, я хотел сказать, надо брать кита... ...ворога. Э, э, э, то есть, э, кита... Э, ...за хвоста. И действуйте! <сех> <сех> <сех> за вашу цену... ...всего кита смонтировать невозможно. За эти деньги можно сделать только вот так, а? Да, но это же не кит, это воробей какой-то. Правильно, у воробей. В таком случае могу подбросить пару ребер. ланту по-английски, а по-русски раз Скажите, а какой-нибудь другой стоимости не существует? Есть. Ой. Голову кладем на баланс Хвост тоже А ребра Ребра Пойдут Налево Налево Что же получается? Ну если мадам Не знает что такое налево а зачем она ведет коммерческие дела? М? Аполлон слушает. 13-13. Да? Будете говорить с Ленинградом. Здравствуйте! Это Жанна Терендина. <смех> Простите, что беспокою вас ночью. Сообщаю. Синтез и анализ идут к концу. Монтаж я поручила крупным специалистам. Один из них уже работает и меня в номере. Что? Алло, я вас плохо слышу. Громче! Что вы сказали? Ленинград, ваше время стекло разъединяю. Безобразие. Я ничего не успела сказать. Пробъединяю. Мишугородня. Алло, алло. Ну, когда же Ленинград дойдете? Вы разговаривали 10 минут. А? <звы> <звы> Вам телеграмма, срочная из Владивостока. Читайте. Мучительно переношу Качку. Не могу находиться в море. Освободите Тараев. Так, так, пишите. Трус. Двадцать шесть. Наука требует жертв. Двадцать семь. Продолжайте работу. В жизни раз бывает а вот такой портрет. О, хорошо, что вы пришли. Ну-ка, улыбнитесь. И еще раз улыбочку. Оп. Ну как, а? Похож. И решено в реалистическом <с плане. Молодец. Только кит очень уж грустный какой-то. А че ж ему радоваться? Вы же его убиваете? Все равно должен улыбаться. Правильно. Вот. Аполлон а а Чекаевич, вам телеграмма из Одессы. Масштаб есть. Встречайте, Кит Назлеев. Поздравляем. Поздравляю. Масштаб есть. А? Ну как? В жизни разу бывает, а этого 18 лет, Вася, ну как полотно? Ничего, ну, ладно, ну, Вася, Вася. Товарищ директор, а? время на похороны опаздываем. При чем здесь похороны? Покойник подождет. Кит явление крупного масштаба. Аполлон Чукаевич. Это все наше? Ну конечно! Гигант морей! Чудо природы! Куда будем сгружать? Ха! Сюда, пожалуй. А? А? А? Даже челюсть не войдет. Ужать нельзя. Давай, приезжай быстрей. В чем дело? А? Чей скелет? Мой. Убрать? Да, Полон Чекавич, немного перебрали. Что перебрали? Я говорю, с масштабом перебрали. Займусь лично. Еще раз. раз два, три, и четыре, раз, четыре, и, пять, четыре, и пять, два. Сойте, девушки. Сбился. Раз, два, три. В чем дело? Здорово, Аван. Размещаются четыре ребра. Четыре ребра? Четыре. Ну, не хочешь ребра, ну, возьми... Челюсть. Челюсть, есть, говоришь? Ну, не хочешь челюсть. Возьми, это, как ее, хвост и пару шейных позвонков. Что? А? Сейчас сделаю, сейчас. Дайте ему стул. Я сейчас все сделаю. Посиди немного. Я сейчас только согласую. Побыстрее, пожалуйста. Вот настоящий друг. Скорая помощь. Срочно в институт физкультуры. Пожалуйста. Ладно. Здесь полный порядок. Надо разместить... Остальные кости. Вам помочь? Категорически прошу, вывезите кости. Товарищ инспектор. этот вопрос будет решать сам. О. А вот и, товарищ директор, а -а -а. с ребрышком. Что тут еще? А, так вот, я категори... <звук> Ой, я категорически требую вывезти кости за пределы города. Это же антисанитария. Наглянут бухи, начнется эпидемия, не говоря уже <звук> о запахе. Фу. Понятно купить духи. Uh -huh. Ну при чем здесь духи? А, а может быть одеколоны? А? <estaba> а, нет, да, я серьезно а прошу вывезите кости за пределы города. Я лично приду проверю. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, товарищ инспектор. Дайте нам денек другой, все будет в порядке. Надо штраф. Вот платим. Ой, ну дело же не в Так в чем же тогда? Ну и заведение. Я прибыл, Павлов Чекаевич. Казатка поймана ждет ваших указаний. Что? Еще один кит. Здравствуйте, Павлов Чекаевич! Понятно. Монтажно-скелетная бригада прибыла и ждет ваших указаний. Не смешно. Начнем экстренное совещание. Садитесь. Рад вам сообщить, дорогие коллеги, что первый этап освоения кита завершен успешно. Поздравляю! Теперь надо подумать о том, как от него избавиться? Речь идет о размещении кита э, до постройки специального помещения. А может быть, кита временно подарить подшефному детскому саду? Хе -хе. Пусть детишки побалуются. Не серьезно, товарищ Назлиев. Да-да, э, правильно, рискованно. Я предлагаю в горы, вечная снега. А? Э, нецелесообразно. Во-первых, далеко от нашего научного центра. А во-вторых, там тоже нет помещения. Да, чего нет, того нет. А может быть... Предлагаю разместить кита по частным квартирам. То есть М? как? Правильно. Каждому сотруднику дать по позвонку. По шейному? Э, по шейному. С ребрами как же? И по ребрам. Очень правильное предложение и вполне своевременное. О. Аполлончикович. А? Аполлончикович, важное известие. Звонили? В чем дело? А? <салит> Снимать буду. А? <салит> <салит> Что я говорил? Масштаб нужен. Кино, радио. Пресса, телевидение! Наконец-то нас заговорят. Снимать будут! Нет, нет, Аполлончик Чикаевич, вас снимать хотят! <музыка> ну зачем же меня одна? Пусть всех снимается. Правильно. Снимать-то уж всех снимать. -то Но мы тоже хотим! Я готов. Аполлончик, <музыка> я с вами. Снимать?